А теперь же, дорогие друзья, на ваших экранах новые патриоты против Дестра Академии Карта Дедаст 2, четвертьфинал верхней сетки и здесь у нас уже начинается какая-то нереальнейшая Жогова. Ну как какая-то? Какое-то нереальнейшая Жогова, в рамках которого первый минус дают новые патриоты. Дестра Академия решают выйти на точку А через длину массово. И у нас что-то... Что вообще происходит-то, а? Факлав убивает... Что, своего товарища по команде? Нет, подожди. Стопы. Во-первых, вот так. Да. В обороне начинает Дестро Академии и выходит то новые Патриоты как раз. Извините, дорогие друзья, что-то я немножко зафтыкал и неправильно выставил команды, машиночки. Нет. Увы, и ах, но нет. Новые патриоты, находясь в атакующей стране, в очередной раз на карте The Dust 2 забирают пистолетный раунд, как это было вот и в предыдущем матче. Собственно, также это произошло и в данном. Давайте быстренько, опять же, по составам. Команда «Новые патриоты» — это Дубленочка, Ермак, Маусик, Денис, Природа и Монохром. Команда «Дестро Академии» — это Машиночки, Изич, Вадик Носик, Бастер и Фак Лав. И приятного в очередной раз всем просмотра. Монохром разваливает кабину машиночки. Дубленочка забирает и Дениса, и следом еще и Пастера. Ну, так сказать, дает размен в свою же собственную копилку. 4 в 3 проход на точку. А в большинстве для коллектива новые патриоты. Маусик и Дубленочка продолжают уничтожение оппонентов. Последним остается Изич. И его находит Дубленочка. И это минус от игрока новых патриотов. 2-0. Также, пользуясь случаем, хочется напомнить вам, дорогие друзья, что в рамках данного ивента В четверть финале верхней сетки проигравшая команда не покинет турнир, а попадет в нижнюю сетку И там в 1-8 продолжит а, свое участие, собственно говоря, и может по-прежнему дойти до гранд-финала И в гранд-финале, например, повоевать за первое место То есть проиграть сейчас не страшно Ну, не настолько страшно, как проиграть в нижней сетке, во всяком случае Стайперская винтовка уже появляется у Ермака. И 4 автомата докуплены к ней. Стоит ли так рано приобретать АВП? Не знаю. Вопрос, как мне кажется, уже... Не такой уж и правильный. Я вот так бы вот все таки сказал. Ну. Короче, мув такой себе. Спорный. о ой Болезненно. Болезненно сейчас залетает Маусику. Ну и 33 хп у Изича. Но, правда, 33 хп у Изича, естественно... Это живой игрок, а вот Маусик с пулей в голове уже, к сожалению, нет Но бомба на точке была установлена, игроков атаки, скорее всего, с этой точки не выпустят И, увы и они будут там погибать Ну, либо же, если игроки обороны пойдут что-то ретейкать Тогда на этом раунд закончится чуть-чуть быстрее, потому что я практически уверен, ретейка здесь... Быть не может, в принципе. 13 секунд до взрыва. Игроки атаки почему-то уже начинают, кстати, убегать с точки. Ну, понятное дело, да? Игроки обороны-то, естественно, ушли с нее чуть-чуть раньше. И вот вам результат. Монохром забирает Изича. Машиночки сейвят м и дубленчика взрывается на бомбе. Все нормально. В целом, все нормально для новых патриотов. А Дестра Академии вот только сейчас вооружаются. Снаряжаются до зубов. И, судя по всему, будут пытаться выигрывать первый девайсный раунд. Который должен быть первым полноценным девайсом. Хотя таковым не совсем является. Потому что частично все-таки были куплены девайсы и в предыдущем раунде. Но это, опять-таки, не столь важно. Потому что команда... Дестро Академии я имею в виду. И на диглах могут играть достаточно круто. То есть тут топы фаст так скажем, играют. да, Поэтому вообще в любом случае новым патриотам будет очень непросто совладать с соперниками. Но начало хорошее. И шанс после этого совладать с ним гораздо больше. С ним я имею в виду с соперником. Но неудачный выход из банки сопровождается двумя минусами от машиночки. И теперь уже 5 в 3 игроки атаки. Остаются без плана действий, без каких-либо занятых позиций. В общем-то, скорее дело, ну, такое себе получается. Минус от пастера по дубленочке, и монохром, заметивший соперника на меду, очень активно пытается сделать по нему минус. К нему же сюда подтягивается Ермак Зорот, и в паре они в результате все-таки отдают позицию на меду, пытаясь сыграть под точку «Б». Накидывается флешка, и снайпер, парадоксально, но выходит в первых рядах. В результате первый же ловит в голову. Ну, такой себе, честно сказать, раунд. Видно было, что новые патриоты оказались э в безыдейной ситуации, когда первые два минуса получили именно они. Они а сделали именно они. Ну и опять же, как следствие, новые патриоты сумели э достичь... Хреновенького, давайте так скажем, результата в этом раунде. Проиграли его. Ну, экономики полностью, конечно, не лишились, но деньги все-таки... Были потеряны, и это всегда было есть и будет неприятно даже для атаки. Пастер забирает Дениса, ну а перед этим уже скопытился Монохром и 5 в 3. Что-то не совсем опять же заладился и этот раунд в том числе. Однако реабилитация наступает на точку Б, новые патриоты все-таки сумели прорваться. Правда, конечно, закрепиться на этой точке до сих пор еще пока... Возможности нет Начинается прокидка верхом, причем, кстати, тут же следует и обоюдная прокидка Дубленочка минус э, по Изичу и минус от Ермака Факла в последний, но ну, тут три соперника Конечно, ситуация для игрока атаки, вероятнее всего, мало перспективная, прошу прощения, для игрока обороны Флешечка в лицо, но от нее мы героически отворачиваемся, а далее на широком стрейфе отдаемся под Ермака в целом, наверное, так и нужно было сыграть данную ситуацию. То есть я не вижу здесь никаких ошибочных действий у Факлава. Ну, тут в любом случае он выходил и либо умирал, либо делал минус и, возможно, тащил бы. Получилось так, как получилось, но э, не нужно вешать. Пока все неплохо и в целом все нормально. Э, ну, конечно, если не считать счет. Счет 4-1, но новый Патриот опять же в сильной стороне, и поэтому нельзя забывать, что тут, тут все... Очень-очень неоднозначно Дальше может складываться все По непонятному в любой момент сценарию Машиночки Делает минус на точке Б Забирая маусика, монохром забирает тысячу Который выходил на поджим И опять же Вот видно, видно наглядно Что у команды Новые патриоты есть планы, они пытаются его придерживаться Как бы забавно это ни звучало Но не всегда это работает Вадик Носик Погибает на споте Б, и это 5-1. Так вот, в общем-то, если мы вернемся и поразмышляем на несколько секунд ранее, команда Новые Патриоты пытаются выходить на точку Б. На точке Б их, собственно говоря, готовятся принимать. И даже первого игрока убивают. Маусик, напомню, выходил на точку Б, и его там забрали с дигла. Изич пошел поджимать. И вроде бы как, если бы не дубленочка, находящаяся в зигзаге в это время. Опять же, плана никакого не было бы. Но дабл килл, Ой, Денис, жесткий какой хедшот. Машиночки прям налетел на прицел Дениса. Ну и Денис, правда, с 32 хелспоинтами остался. Аркада в мидл от Пастора, минус монохром. Неожиданно Маусик оставался до сих пор в Теровском спауне, но Пастор забрал и его. Теперь уже численный перевес съезжает на сторону Дестра Академии. Дестра, прошу прощения, и здесь начинается выход на точку Б, но понятное дело... Серпский спаун потерян. Кроме как давить и идти вперед, вариантов тоже, собственно говоря, немного. Мощнейшая раскидка. И Ермак остается ждать спину. Со спины, кстати, никто не придет. Пастор в данный момент бдительно идет э, в верхнюю Тэшку. Но Ермак его там все-таки находит. Изич, last dance, он же забирает Дениса. И нужно забрать еще двоих. Ну, при том, что у Ермака АВП, а у Дубленочки, в общем-то, автомат Калашникова. Конечно, вопрос мобильности. Наверное, все-таки на стороне новых патриотов. И именно поэтому Изич понимает, что ловить здесь нечего. Хотя дубленочку можно было бы весьма просто забирать юспом, потому что 3 хп. Ну и Ермака, в общем-то, тоже можно было в целом перестрелять. Ну, перестрелки не случилось. Бомба взрывается, и счет становится 6-1. Ну, я, честно сказать, поражен. И даже приятно удивлен такому раскладу событий, что новые патриоты, в общем-то, играют против команды такого уровня, хочу сказать, абсолютно на равных. Ну, даже как это можно сказать на равных, когда вы видите, какой счет, да? 2D у нас сейчас выстраивается на меду. Изичу уже подсадили, он ждет оппонентов на 8 которые будут аккуратно туда, собственно, открываться. Если, конечно, таковые будут. АВП пока что пытается делать какие-то выстрелы. И надеется, что кого-то кто-то где-то убьет. И все-таки этот выстрел э, свою цель находит. Маусик забирает фак -лава, И у нас начинается, наконец-таки, хоть какое-то движение от команды «Новые патриоты». Посидели, дождались ошибки от соперников. И решили занять позицию под выход на точку А. При этом под точкой Б, в общем-то, тоже кто-то до сих пор еще... Может шуметь, но на данный момент конкретно там уже, конечно, никого нет. Маусик, хэдшот э, в Пастора. Вадик Носик. Он же Тачан, насколько мне стало известно в дальнейшем. На этот момент я, конечно, не знал бы, что это он. то вроде бы как это он. Машиночки. Минус дубленочка. И здесь э, Вадик Носик получает по... Uh, по мордасам, так сказать, от Ермака, Маусик минус со снайперской винтовки, ну и в очередной раз ретейка никакого от Дестра uh, Академии не происходит, прискорбно для болельщиков от данной команды, Мизич минус Денис Природа, ну тут, конечно, сколько угодно можно пытаться бороться, но да, слышал прекрасно Изич, что за ним бежит, ну, как минимум два соперника, и это двойка соперников как раз-таки Изичи и находит. Но он, в общем-то, решил героически погибнуть с АВП в руках, э, нежели убегать на сейв. За что ему, наверное, все таки отдельно можно респектнуть, так скажем. Две снайперские винтовки в атаке. Машиночка 49 хп. Не успевает проехать машиночка на точку Б. Без потери лайфбара, но в целом, конечно... Живых, в живых остался, и это самое главное для игрока обороны и для команды Тестера Академии в целом. То есть не придется тратить одного игрока для того, чтобы выставить его на защиту позиции на длине. Изич еще выстрел со снайперской винтовки и попадание в ногу монохрома, а второе попадание уже на этот раз... Э, нет, попадание, прошу прощения, первое, первого попадания не было, но второе попадание... Было, и монохром после этого погиб. Вадик Носик, минус дубленочка, 5 в 3. Вот, атака пытается сыграть медленно и осторожно. И в какой-то степени эти раунды, по большей степени, действи действительно работают. Хотя, все не настолько идеально, как хотелось бы. Вадик Носик уничтожает Ермака. И Денис остается один против пятерых для победы. Здесь, конечно, нужно очень сильно напрягаться. И... 5 киллов делать, то есть только эйс способен сохранить винстриг для команды Новые Патриоты, но это несбыточная мечта, по всей видимости. 7-2. Так, что у нас там происходит в чатике? Friendly Fire работает уже плюс данному турниру. Да, Радо, я согласен. На этом турнире действительно работает Friendly Fire. Но вроде бы как я слышал, что на турнирах от Fast Cup и так Friendly Fire всегда работает. Только на миксах он выключен, насколько я понял. Но не утверждаю ничего, могу ошибаться, потому что сам не играл, как так сказать, не знаю Ты самый лучший, привет всем, Томичке, приветствую, большое спасибо за похвалу Далее, дорогие мои друзья, при счете 7-2, обоюдный девайс на раунд со всех сторон, в общем-то говоря Есть куча калашей, есть куча эмок и даже две снайперские винтовки у Дестро Академи. Ну и, по всей видимости, здесь готовится какой-то выпад на точку Б. Какая-то агрессия. И Изич, кстати, немножечко приостанавливает этот выход. Пытается дальше забайтить э, на себя. Э, и побольше выманить соперников, дабы было проще глушить их в этом э, маленьком узком коридоре. Ну и, собственно, там еще и тиммейт, естественно, наверняка поможет, да? Который на грибах находится. Это Пастор. Но пока чуть-чуть не получается. Пока что чуть-чуть не получается. Повторюсь, если все-таки убивают, и точка Б, ну, выглядит как, как бы потерянная точка, я я, -я игроки обороны под одну флешечку всего-навсего забегают, делают это сверхрезультативно, выбивают всех игроков с точки, таким образом Ермак остается в соло в Т-шке. Не очень похоже, опять же, на... Удачный раунд от команды Новые патриоты Вот не знали, ребята, что делать Если вдруг э, ретейк Все-таки будет проходить Таким образом, 7-3 А что случилось? Вроде уже Финалы были э, Камрон Я не знаю, как, как к вам правильно обращаться Что здесь имя, что здесь фамилия, простите Ну, в общем, Камрон как-то поприкольнее э, Были финалы, безусловно Да, это матч комментируется по записи Привет с Ташкента. Ташкенту огромный привет. И привет топ-комментатор. Баха, спасибо вам огромное. А, ну что, снова игроки, новые патриоты заходят на точку Б, и им снова удается поставить на ней бомбу. Точку Б ретейкать всегда не совсем приятно, как по мне, но за счет флешек, которые можно накидывать через верх, можно сыграть хоть на каком-то эффекте неожиданности, но нет. Новые патриоты в этот раз, во всяком случае, сумели удержать. В частности, это был Маусик и Денис. Им удается выиграть первую половину. Удается выиграть этот раунд и сделать счет 8-3. Героические заслуги новых патриотов. Точка удержана, и это здорово. А, спасибо большое, что откликнулся. Всегда, пожалуйста, рад был помочь вам и прояснить э, ситуацию. Аркада. Аркада ввиду проигранных раундов, ввиду отсутствия экономики, вменяемой, так скажем, у Дестро Академии. поэтому приходится раунд начинать с агрессии. Вадик Носик отдается под Мау, прошу прощения, забирает Маусика, а далее отдается под Дениса, но, собственно, Факлав, который пытался разменять э, товарища по команде, также сгинул. В верхней Тэшке. А, Пастор забирает дубленочку. И у нас, опять же, неожиданно второй игрок атаки. Следом за ним. Это Ермак. Также отъезжает, находясь на парапете. А, Машинки. Минус Денис. Монохром забирает Пастора. Ситуация 2 в одного. У монохрома, конечно, здесь проблем. Полон рота, точнее полон мидл, нет бомбы и два соперника идут. Давить еще из прострела попадает в голову. Дерзость и нахальство команды Destro Academy не знает границ. Ну, еще бы. Они проигрывают 8-3. Ну, теперь уже 8-4, поэтому им нужны срочно какие-то действия. Для того, чтобы спасти, так скажем, тонущий свой корабль, нужно выходить на 8-7. И это вполне себе будет комфортный счет для атаки, для обороны, прошу прощения. Но вот новым патриотам желательно на восьмом раунде все-таки не ограничиваться. Привет от СНГ Юнитор. Вадим? Не совсем понял, кто это, но в любом случае, ответный привет тоже от меня летит, ребятам. Если у вас есть свободная минутка, просветите, кто это. Ну, в общем, здесь уже новые патриоты сейчас, конечно, поплыли, отдали... Ой-ой-ой-ой-ой, какие хэдшоты выдает дубленочка в очередной раз. Вадик Носик, по-моему, если я не ошибаюсь, второй раз уже набегает на прицел врага. Просто прям не везет, короче. Ничего с этим не поделаешь. Но завершающий фраг за Изичем и 8-5 на табло. Тачана побольше покажите, Джуманар... Надеюсь, про Джуманзар... Жуманазар, точнее, простите, надеюсь, правильно вас прочитал. Я не могу конкретно кого-то показывать больше, потому что все-таки это кого-то выделять, а выделять я здесь никого не хочу. Да и я комментатор, мне не положено кого-либо выделять. Но, однако, Тачан ранее, ранее упомянутый. Навешивает двух соперников только что на крюки. Вместе с Факлавом удается продавить банку. И у нас снова в соло дубленочка. Который на этот раз разбивается О машиночке А 8.6 немножко стало э, Немножко повысился Так скажем Градус происходящего И стала играть чуть более Активной что ли или агрессивной Я не знаю, потому что Destro Academy видимо Поднадоело ждать каких-то действий От новых патриотов, они сами решили приходить И пушить их И, как вы видите, у них, в общем-то, это работает После 8-2, ну или там 8-3 Сколько было, уже 8-6 Назревает, в общем-то, последний раунд э, Первой половины, который, когда закончится Так или иначе, подарит Комфортный счет обеим командам Ну что, Дестро академии если, например Возьмут седьмой раунд, для них это будет Очень комфортно, 8-7 проиграть Половину в слабой стороне, это замечательно Факлав забирает дубленочку, маусик и монохром по минусу в ответ и теряется точка Б. Увы и ах, но у игроков обороны, разумеется, есть девайсы, поэтому, естественно, ретейку быть. Правда, получится ли? Единожды, как минимум, да, даже не единожды, а несколько раз игроки команды Destro Академии пытались выбивать соперника с этих позиций, но позиции оказались не несломленными, неуносимыми, с... не невыносимыми. Вадик Носик разменивается в окне, ну и пастер... В соло. Хорошая позиция есть у пастора. То есть можно зайти в сайт. Есть даже дефьюз киты. Но за 5 секунд нужно убить двух оппонентов. А оппонент номер один готов. И вот теперь уже все. Дорогие мои друзья. К сожалению, такое не выигрывается. Минус от Маусика и 9-6. Ну, как я и говорил... Uh, комфортный счет, что для одной команды, что для другой То есть Дестер Академии проиграли слабую сторону С минимальным практически разрывом Луз минимум у них есть Новые патриоты выиграли сильную сторону Что, собственно, им тоже, естественно, идет плюсиком, так сказать Как поступить на Киберклаб? Uh, не совсем понимаю, шахрух, вашего вопроса можно побольше, побольше АВПшник покажите, как только появится, обязательно покажем. Ну, здесь снайпера часто очень играют, собственно, как минимум по два игрока в каждой команде есть, которые могут взять АВП и попробовать его реализовать. Но сейчас у нас вроде бы как готовится точка А. Это, конечно, не точно, учитывая... Нет, это уже точно все таки Вадик Носик! Uh, и Факлав делают первые два минуса, Изич расстреливает Маусика, бомба устанавливается, на длине сопротивления также подавлено, но, ну, в общем-то, его здесь как такового нет. И Дениска вместе с Дубленочкой остается вдвоем. Оба, к сожалению, находятся достаточно далеко от точки. Пастор не оставляет шанса дубленочки. Посмотрим, оставит ли шанс Денису. Потому что Денис обладает необходимой информацией, но понимает, да, что тут уже не открыться. Машиночки, хэдшот по Денису, и это 9-7. Реализация луз минимума, дамы и господа, начинается. Найф это ташкентский канал или московский ну, российский, я бы все-таки сказал. Не московский, но около московский, да? Все равно спасибо, бро. Всегда, пожалуйста. Кто. Когда будет чемпионат из Узбекистана? Вот в скором времени он будет проходить на платформе fastcap.net. И я, скорее всего, его буду для вас освещать. Но. О-го-го-го-го! А вот это нахрен не ждали, называется, дамы и господа. Развал с USP и, в общем, ну, восьмой раунд бескомпромиссно достается команде Дестра Академии. Дестра, прошу прощения. В очередной раз. И... Ну, как-то прям это уже было... Больно. Больно во всех смыслах, как в моральном, так и в физическом, в общем-то, уничтожена команда «Новые патриоты». На всех вообще возможных фронтах. Но сейчас через Тэшку на нашумев, игроки команды Дестро Академия принимают решение сыграть все-таки на точку А посредством. А может быть и непосредством вообще, да? Так-то все еще в Тэшке огромное скопление. Нет, пошумев в Тэшке, было принято решение все-таки сыграть именно Спот Б, который, кстати, на данный момент никем не защищен. Но игроки Атаки пока об этом ничего еще не знают. Естественно, сейчас будет установлена бомба и будет понятно, в общем-то, да, что... Стакнулись игроки новых Патриотов на точке А и не угадали тем самым э, цель на этот раунд от Дестра Академии. Ну, размен небольшой на миду произошел. Монохром последний в живых остается из Патриотов. Четыре соперника у него впереди. И, конечно же, это 9-9, дамы и господа. Сравниваются коллективы по количеству взятых раундов. Луз минимум от... Дестра Академии реализован То есть при счете 9-6 Ребята выиграли пистолетку, проигрывая 6 раундов И, в общем-то, сумели сравнять счет Теперь же полноценный девайсный на раунд Начинается при, в общем-то, ничейном результате Пока что э, он обоюдный Но если атака проиграет этот девайсный раунд То у них экономика-то останется А вот новые патриоты, если отдадут 10-й раунд оппонентам То вот тут уже будет риск Лежиться экономики полностью Маусик, в общем-то, находится сейчас э, со снайперской винтовкой на длине, но там прострел очень болезненный прилетел от вражеского снайпера, и поэтому Маусику пришлось покинуть эту ситуацию, э, эту точку, прошу прощения, и занять какую-нибудь другую позицию. Выход же на точку Б, Дестра Академии решают вновь давить многострадальный спот Б, который сегодня практически весь матч разыгрывается что одним коллективом, что другим, на точку А прям как-то сегодня... Неохотно идут команды. Ну, при 9-9 поставленной бомбе ситуации 4 в 3. Наверное, я бы все-таки задумывался о сейве. В общем-то, игроки обороны, как вы видите, точно так же задумались о сейве и решили никуда не идти выбивать. Кто-то скажет, что 3 в 4 вполне себе спокойно выбивается. И я даже с вами соглашусь. Но, если бы это была точка А. Точку Б втроем против четверых выбивать, ну, практически нецелесообразно, потому что, ну, это будет слишком тяжело реализовать. Машиночки отдается. Под Дениса пытался перестрелять оппонента из ямы. Ну, и, в общем-то, здесь. Засейвлены частично игроки Дестро Academy, ну а победа в раунде-то, между прочим, достается именно им. И конкретно в данном контексте это самое важное, что победа остается именно за ними. Ну, подумаешь, потеряли какие-то девайсы, но при этом начали шатать вражескую экономику. Дестро Academy сейчас, естественно, делают очень важный шаг э, на победу в перспективе. Но пока что экономика все-таки хоть какие-то трудности испытывает, но она есть. Вадик Носик. Ну, знает прекрасно, естественно, местоположение соперника под длиной. Да, туда полетела куча хаешек, это все вроде бы, опять же, замечательно и весело. Но на рекламе в данный момент-то Маусику уже не взорваться, потому что он банально просто находится совсем в другой позиции. Ну, Маусика подсаживают, теперь уже со снайперской винтовкой, э, которая контролирует длину, по идее, играться будет гораздо проще. Дубленочка забирает пастора и факлав забирает дубленочку. Им сверх неудачный тайминг выхватывает Маусик, но аккурат отвернуться в момент, когда выходит вражеский снайпер, ну... Mm, прям вот нечестно, что ли, хотелось бы сказать Хотя здесь, конечно, о честности говорить вообще нельзя Два в два ситуация, дорогие друзья Атака пытается зайти на точку Им вроде бы как это даже успешно удается И один из игроков обороны находится в непосредственной близости Это Денис, второй игрок находится на просвете И это монохром От монохрома есть минус Факлав забирает монохрома в ответку И теперь 52 хп Против 74 где Денис становится безоговорочным победителем в перестрелке. Сейвит снайперскую винтовку, выигрывает раунд. Все сверхзамечательно и сверх здорово для команды «Новые патриоты». С точки зрения того, что они все-таки спасли экономику, которая дала огромнейшую слабину э, в данном раскладе вещей. При... Кстати, даже хотелось бы сразу подметить, что что бы ни происходило, новые патриоты и так потратили много девайсов, потому что ну, засейвлен был одно АВП, ну и допустим, один девайс докуплен будет. Но три еще придется покупать. Таким образом, подвешенная экономика у новых патриотов по-прежнему сохраняется. И пусть у нас снова 10-10, и пусть это как правильно написал Толя, Сити валерьянку, но... Матч-то какой замечательный, а? Четверть-финал верхней сетки. Представьте, что можно было бы увидеть далее по турнирной сетке непосредственно. Маусик сидит, бедный, и потеет, потому что один находится на точке Б и понимает, что выход идет именно на его позицию. Вадик, Носик, минус оппонент. Ну и, в общем, 4-3, прошу прощения, уже 2 в 4. Господи, как же быстро они размениваются. 2-3. Уже, простите, один Я не успеваю даже ориентироваться Сверхлюто и сверхбыстро играют Дестра академии В этом раунде, во всяком случае Как минимум по киллам, которые они оформляют Это быстро и серьезно Так, что у нас там дальше? Дальше это я имею в виду, что... Где получить информацию про такие чемпионаты? Вконтакте я могу участвовать, если у тебя есть команда Или если ты играешь на каких-то из этих пабликов То, да Это новый турнир В прошлом неделю был же турнир Это но... Нет, это турнир тот самый, да Который проходил от Ну, собственно, в правом нижнем углу Вы видите название этого самого турнира И да, этот турнир уже закончился, естественно Но матч комментируется по записи Дубленочка в соло против э, кучи, огромной кучи даже, я бы сказал, тучи соперников, которая, ну, она, эту самую туча, ворвалась в зигзаг и обволокла точку А, наконец-таки, потому что, ну, это было бы прям... Некрасиво, некрасиво с точки зрения Дестра Академии Так сильно захватывать точку Ну ладно, на самом деле это все, конечно, шутка Здесь в любом случае атака должна играть жестко И вот этой жесткости местами не хватало команде Новые Патриоты в атаке, вот как мне кажется Уж слишком они а, понимали, что соперник сильный И где-то пытались чересчур осторожно сыграть Вадик Носик, дабл -кил, дабл килл в ответ от новых Патриотов 3 в 3 продолжается борьба на миду И этой борьбы конца и края не видать. Пока что сложно сказать, кто победит в результате, но с минусом на точке Б, вроде бы становится все чуть-чуть более понятно. Однако Дубленочка, ну, продолжает пытаться спасти свою команду от поражения в этом раунде. Ну, Тачан наглеет, пытается зарезать соперника. В результате погибает от Дениса. Ну и у Факлава 58% процентов здоровья, Конечно, очевидно, что он лезть, чекать мидл не будет. Вылетит сейчас Хаешка. Хаешечка, вот она и вылетела, как бы, да? Ну, дымы. Из-за домов. Факлав не видит сейчас своего соперника. Успевает уйти э, в тупую. Но тут как-то есть ты, кстати. Бесподобный превчик, Отлично. Отлично сыграно Факлавом. 13-10. Стоило только услышать топот оппонента. И после этого неудачного топ, э, который издал соперник, соперник моментально был отправлен в нокдаун. Что ж, 13-10. Дестра Академии вырываются вперед. И, в общем-то, чувствуют себя с экономической точки зрения, конечно, комфортно. Ай-яй-яй, прием! Прием банки Какой роскошный получился, дорогие друзья? Два минуса с хаешек от новых патриотов. Но при этом. Одного тоже потеряли Ну, одного, конечно, потерять в такой ситуации Это еще совсем не страшно Но через мидл можно спокойно попробовать Занять точку Б, И вот это уже... Ой-ой-ой, Денис, еще два минуса Изич Беспрецедентная ситуация, дорогие друзья 13-11 Экономический раунд от новых патриотов Оказался победным И оказался мега жестким Потому что просто взял и зашел вот так вот. <сvé> <сvé> <сvé> <сvé> У тебя нет команды, но играешь на некоторых пабликах. Ну вот... Э -э надо, короче, в общем, в социальной сети ВКонтакте искать группы, которые проводят турниры, собирать полноценную команду и играть на ней. Вадик Носик, ну неужели не увидел подсаженного соперника? Там же стоял Визави По-моему, его было видно. Минус монохром и маусик. Начало раунда-то не совсем многообещающее для патриотов. еще и машиночки даблкил. Ну, в общем-то, разобрали по камушкам оппонентов из коллектива новые патриоты. Игроки Дестро Academy. Здорово и красиво сыграно. Вот иначе не скажешь. Совсем иначе не скажешь. Два раунда остается до победы Дестро Академии. Новым Патриотам до победы нужно взять 5 раундов, ну или же 4 Патриотам и один Дестро Академии для овертаймов. В таком матче я не удивлюсь, если точно увижу овертаймы, вернее, если я их удивлю... Господи, если я их увижу, то точно не удивлюсь, вот правильно сказать так. Потому что удивительного здесь вообще ничего нет Парни даже на диглах еще умудряются За какие-то метры на карте бороться Че уж там говорить про то, когда они будут с девайсами Правда, это не об этом раунде У Дестро Академии сейчас Бай, разумеется, присутствует А вот у новых патриотов Количество девайсов ограничивается всего-навсего Одним, Ты да и тот в руках Ермака А сам Ермак, в свою очередь, вообще Сейчас находится в КТ-респауне Здесь куча гранат прилетела Дымы и всякое такое Трешечка, дорогие друзья, залетает в новых патриотов. И не контрящаяся абсолютно никак. Монохром хоть и забирает Тачана, но один против троих. Опять же, не выглядит это как... Как ситуация, которую можно выиграть. Потому что дым очень сильно мешает. Нет диффузов. И пастор, который в непосредственной близости попросту даже... Ну, не пропускает как бы никого... Никого... Так сказал, как будто их там было 10 человек. Не пропускает монохрома, естественно, к потенциальному ретейку. Ну и это пятнадцатый, дорогие друзья. Теперь варианта остается только два. Либо Дестра Академии выигрывают один раунд и становятся победителями, выходят в полуфинал верхней сетки. Либо же новые патриоты выигрывают 4 раунда, и мы смотрим овертайм. От другого расклад событий пока быть не может. Но вот машиночки открывается... Из банки забирает первого оппонента, и есть информация прекрасная, конечно же. О втором это Денис. Денис вынужден поджимать банку, потому что в спину к нему уже забегают оппоненты. У него заканчиваются патроны, но ему удается, тем не менее, скрыться и забрать машиночки. Подобран девайс, в котором нет патронов. Лол, кек. Ох ты, ничего себе, пастору засветил тут тысячу. И тут Изич, дорогие друзья, ставит точку в этом противостоянии. На табло 16-11 команда Дестра Академии выигрывают четвертьфинальную борьбу у своих соперников и выбивают их в нижнюю сетку. Естественно, они проходят в полуфинал верхней сетки.